вас на канале Питта Горбатьюкс. Сегодня у нас рубрика Детские библейские рассказы на английском. Итак, слушаем внимательно короткий текст. Иона не хотел слушаться Бога. Он пытался убежать на лодке, но Бог послал бур. Иону выбросила на воду. Огромная рыба проглотила Его. Но через три дня она выплюнула Иону на песок. Теперь Иона будет слушаться Бога. Вопрос. Что случилось с Ионой? Итак, первое предложение. Иона не хотел слушаться Бога. Время прошедшее. Иона didn't want не хотел слушаться to obey Бога. God. Он пытался убежать на лодке, но Бог послал Буру. Он пытался. Время He tried. Он пытался убежать. To run away. To run away. Убежать прочь. But no. Бог, God послал. send a storm. Но Бог послал бурю. И он выбросил его выбросило на воду. Значит, иона был выброшен на воду. Иона was thrown thrown выброшен thrown into the water. Иона был выброшен в воду. Или на воду. Огромная рыба поглотила его, проглотила его. Огромная A big fish, огромная рыба, проглотила его. Uh, swallowed, he, swallowed him. The big fish, slowed him. Огромная рыба проглотила его. Но через три дня она выплюнула, и он на песок. But after, но после, three days, трех дней, рыба выплюнула и он написал: the fish speed speed иона out into the sand, into the sand. В песок или на песок. Сейчас Иона будет слушаться Бога. Now Иона will obey слушаться Бога. God. И вопрос. Что случилось с Ионой? Надо перевести на английский. Вот happened? Иона. Что случилось с Ионой? Можно и по-другому. What is happening to Иона? А что случилось с Ионой? Огромная рыба проглотила Иону. A big fish swallowing swallowing и он или хим его вот и все дорогие друзья на этом наш урок завершён я желаю вам удачи я желаю вам успеха подписывайтесь на мой канал делайте лайки делайте комментарии всем доброго соулон so бай пока